Значительный сектор занимает оснастка с хвостовиками конусностью 7 к 24. Конусность рассчитывается поединой для всех конусов в формуле. Эти конусы не являются фиксирующими как конусы Морзе, что дает возможность для автоматической смены инструмента. Год предыдущего издания, а многие потребители пользуются им до сих пор, определял хвостовики инструментов с конусом 7 к 24. Для ручной смены инструмента исполнение 1. С линейкой конусов из 10 размеров. Отличительной его особенностью является плоский фланец и цилиндрическая часть со стороны меньшего диаметра конуса. Для автоматической смены инструмента исполнение 2. с линейкой конусов из четырех размеров. Здесь на фланце появляется канавка для захвата инструмента манипулятором и отсутствует цилиндрическая часть со стороны меньшего диаметра. Для автоматической смены инструмента исполнение 3 с линейкой конусов из 4 размеров. Конструкция совмещает в себе канавку на фланце для захвата инструмента манипулятором и цилиндрическую часть со стороны меньшего диаметра конуса. Это исполнение не имеет зарубежных аналогов и применяется на некоторых станках выпуска до 1994 -го года. Наибольшие применения получили хвостовики с 30-м, 40 и 50-м конусами. Для того, чтобы определить размер конуса, нужно померить его на конусе самый большой диаметр в районе основной плоскости. И с полученной величиной обратиться к ГОСТу. Вот, к примеру, размеры основных конусов. Для передачи крутящего момента на всех фланцах имеются пазы. В 2014 году данный ГОСТ был переиздан, претерпев изменения с применением его соответствия к европейскому виду. Теперь в замену исполнения 1 было введено определение «Хвостовики для ручной смены инструмента». Взамен исполнения 2 было введено определение «Хвостовики инструментов для автоматической смены инструмента». Добавлен 60-й конус и ввелось буквенное обозначение A и U без подвода СОЖ, AD и UD с центральным отверстием для подвода СОЖ, AF и UF с боковыми отверстиями для подвода СОЖ. Исполнение 3 заменили аналогом, соответствующим японскому стандарту MassBT, в котором определены конусы от 30 до 60 и введены обозначения, аналогичные предыдущему. J без подвода СОЖ, JD с центральным отверстием для подвода СОЖ и JF с боковым отверстием для подвода СОЖ. Востовики для автоматической смены инструмента исполнения с подачей СОЖ могут изготавливаться с гнездов для носителя информации. Варианты инструмента для автоматической смены не взаимозаменяемы по причине различия формы и размеров канавки, а также расстояния ее от оси до боковой плоскости шпинделя. Различную форму и размеры имеют и пазы для передачи крутящего момента.